Хотим вам рассказать про большую кемпинговую палатку «Арена Golden Shark 4», предназначенную для э, активного отдыха на природе э, семьей либо большой компанией. Сейчас покажем этапы установки данной палатки. Натягиваем основание палатки. Следующий этап – установка каркаса палатки. У нас есть дуги, помеченные специальным маркером, куда необходимо в палатке вставить конкретные дуги. Они бывают двух видов. Два с маркером, два без. Дуги вставляем в специальные отведенные места. Оттяжками фиксируем установленную нами конструкцию. Крючками к дугам пристегиваем тент в палатке. И все то же самое проделываем с остальными оставшимися дугами. По кругу колышками фиксируем основание палатки и растяжки. Для вентиляции в палатке установлено 4 окна. Два с двух сторон возле дверей и по бокам возле спального пространства. Будем устанавливать внутренний тент. Это один из плюсов этой палатки. Можно его использовать как шатер. Итак, палатка имеет достаточно большие габаритные объемы. Полный рост. При том, что у меня 1,76 м рост. Я стою и даже голова не касается. Потолка палатки. Внутренний тент палатки нужно расположить таким образом, чтобы белый крючок цеплялся за верхний тент с белым крючком. С другой стороны фиксируем аналогично, только черным крючком. Внутренняя палатка имеет два входа с одной стороны и два входа с другой стороны. Оборудовано двумя окнами по бокам с москитными сетками для того, чтобы хорошо проходил воздух. То есть вентиляция в палатке просто замечательная. Дополнительно двери можно расстегнуть, и здесь у нас будет москитная сетка. Это опять же таки сделано для дополнительной вентиляции внутреннего пространства, поэтому внутри душно уже не будет никогда. Внутренний объем палатки позволяет разместиться свободно четырем взрослым человеком. А также можно стать спокойно в полный рост. Дополнительно в комплектации палатки есть для тамбура пол. Можно застилать. Мы им, в принципе, никогда не пользуемся, если только под ноги положить, для того, чтобы заходить в палатку. Также имеются сборные, вот такие шесты, не знаю, как еще их назвать. Для того, чтобы можно было сделать дверь палатки навесом. То есть вставляется такая же вторая штучка и оттяжками крепится к зиму. Итак, для чего все это нам надо было? А мы хотели донести до вас одну но очень хорошую мысль, что дом на природе должен быть комфортным. Эта палатка, которая у нас уже в пользовании несколько сезонов, нас не подводила никогда. Мы с ней неделями были на природе, отдыхали всей семьей. Вот этот тент позволяет вот неделями просто под дождем жить и не бояться, что по каким-то швам где-то там что-то протечет, то что палатка достаточно качественная. А была история такая, что мы три дня были под таким ветром, что мы думали вырвет все растяжки наши, Но палатка справилась с этим просто на ура. Уга. Поэтому что мы будем делать? Рекомендовать эту палатку, если вы сомневаетесь или выбираете, что приобрести. И чтобы такое габаритное, чтобы, не знаю, все вещи сложить, комфортно спать в ней. Вот, этот вариант просто замечательный. Мы плохого не посоветуем.